Господин мэр, мне кажется, что сценами на воду вы немножко перегнули. Чего вы взяли? Люди во дворах колодцы роют. Охотник да хвастается своим друзьям. Ох, вчера была охота, так охота. Зайцы так и валили, так и валили. Заражай и стреляй, заражай и стреляй. А потом даже сражать не успевали. Только стреляли. Что с тобой случилось? Понимаешь, я встретил одну девушку. И был поражен ее красотой. А потом ее мужем-охотником. А кто, а кто это вред? Спор перешел такую вялую фазу, что оба спорщики задремали и полудремо продолжали бормотать оскорбления друг друга. Слышал, у тебя Петрухи новая женщина. Даже видел один раз. Сильно она на любителя. Любителя чего? Крепких спиртных напитков. Смотрю на фотографии культуриста из социальной сети и пытаюсь напечат комментарий, что дельтовидные мышцы следовало бы еще подкачать, а то так не очень смотрятся. И еще кубики на прессе не особо присовываются, но все время мешает живот пододвинуться поближе и поудобнее к столику. Паболь. А чё это у тебя крепи потурожали? Так, доллар потурожал милок. А ты, папка за грибами в Америку ездишь? Алуша по полис идет по лесу и смотрит на развилке дорог лежит камень, а там написано: налево пойдешь, коня потеряешь, направо пойдешь потеряешь. Повернул он налево, а конь ему и говорит, а дальше ты пойдешь один. Hey, hey, hey, hey, hey, boy, boy. Хорошо было бы, если бы нашему сыну досталась жена такая, как ты. Да как же ты можешь такой нашему сыночку пожелать? Полностью переполненный автобус втискивается тупо мужик. Остальные зрители, остальные пассажиры ему говорят, ты что? Не мог съесть пустой автобус, а тупо-вярный мужик говорит, я могу я в пустом ехать, там я падаю. Подписываемся, кликаем на колокольчик.